Итак, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наш вебинар. Уже вроде бы все подключились. Пишите, пожалуйста, в чатах. Хорошо слышно? Вижу комментарии, что слышно хорошо. Замечательно. Супер. Рад всех вас видеть, слышать и читать. Ну что, начнем, пожалуй. Awesome. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Дмитрий Горбунов, и я являюсь продукт менеджером компании «Ферон» и веду направление «Источники света, они же лампы». Сегодня мы с вами поговорим о, о, об этой группе, о, об особенностях, о преимуществах, о наших ассортиментах о, и о наших отличиях от наших конкурентов. Но для начала немного о компании «Ферон». Как вы многие уже знаете, наша компания существует на рынке уже 20 лет. Застала развитие светодиодных технологий, активно в нем участвовала. С многими из вас мы знакомы уже, наверное, более 5, более 10, а с кем-то и более 15 лет. Компания «Ферон» широко представлена на территории России и стран СНГ. Также представлена на Украине, у нас есть свои офисы в Самаре, есть свои офисы в Казани, в Новосибирске, ну и также, конечно, центральный офис в Москве. Наш ассортимент является одним из самых широких среди светотехнических компаний, насчитывает более 2,5 тысяч наименований, и источники света занимают в нем около 30%, что является одной из самых больших групп в нашем ассортименте. И для начала хотелось бы поговорить об освещении бытовом, обычном освещении, которое вы можете видеть в своей квартире, квартире, да, наверное, практически в любом месте. Я думаю, справедливо будет сказать, если вы зайдете в любое помещение, везде вы найдете традиционные исследовательные источники света с патроном, так называемые лампы ретрофиты, которые становятся вместо традиционных ламп накаливания. Будь то квартира, гараж, какие-то подсобные помещения, дача, Везде можно увидеть эти лампы, все их используют. И для начала поговорим о классических лампах, как мы их называем, лампы алюмопласт. данными лампами вы хорошо знакомы, они широко представлены на рынке. Я думаю, каждая светотехническая компания может предложить вам что-то аналогичное. Чем отличается ферон? Отличается широтой ассортимента. Например, для ламп формы А60, h 65 или как их в называют, груша, наш ассортимент представлен шестью мощностями. Каждая мощность представлена тремя цветовыми температурами с цоколем Е27. Также у нас в нашем ассортименте есть лампы G45, или шарики, или шарики маленькие, как их иногда называют. Также представлены в четырех мощностях и доступны в двух, с двумя цикалями Е14 и Е27. Также все они доступны в трех цветовых температурах. Лампы-свечи, хорошо вам, вам знакомы, используемые в настенных светильниках, в люстрах. Свечи обычные доступны в четырех мощностях 5, 7, 9 и 11, 20 цикалями Е14 и Е27. А также популярные свечи на ветру. Более подходящие для витиеватых люстр, Доступны в мощностях 7 и 11 ватт, с эколемией E14 е 27 Также в трех цветовых температурах. И всем известные лампы, как их еще называют, рефлекторные R39, R50, R63. Почему рефлекторные? Ну, я думаю, многие из вас помнят в лампах накаливания. Данного типа лампы имеют зеркальное покрытие в нижней части, которое отражает свет или делает его более направленным. Отсюда и название рефлекторное. Они у нас доступны в трех размерах R39, R50, R63 и в трех мощностях 5 и 7 Вт. Это R39 и R50 с цоколями Е14, и лампы R63, 11 ватт. Это, кстати, одна из самых высоких мощностей на рынке. Стандартно у производителя обычно данная мощность идет 8 или 9 ватт, с e 27 Все данные лампы, как и большинство наших ламп, имеют импульсный драйвер, о котором я вам расскажу на следующем слайде. Итак, что же такое импульсный драйвер? Как вы знаете, на рынке сейчас существует несколько технологий. Все они достаточно распространены, я бы сказал, наверное, в равной мере. Первое – это импульсный драйвер или IC драйвер. Данная технология характеризуется встроенным, можно по бытовому сказать, стабилизатором. И стабилизирует э, ток, подаю, подаваемый на чипы, вне зависимости от э, сетевого напряжения. Как вы знаете, в нашей стране, особенно это э, распространено в южных регионах, ну и во многих других, и на самом деле даже отъезжая от Москвы на буквально 50 километров, можно встретить большие проблемы с напряжением в сети. Э, я вот, например, когда езжу к своей бабушке, у нее стоит стабилизатор, и я наблюдал много раз, что у меня напряжение в течение дня там меняется от 160 до 200, 220 никогда не есть. Также есть технология линейного драйвера, когда ток подается на светодиоды линейно линейной зависимости от сетевого напряжения. В данном случае у вас будет при понижении напряжения меняться мощность, у вас при понижении напряжения ниже 220 вольт будет происходить пульсация. Мощность к 200 вольтам обычно падает до 50% от начальной, в некоторых случаях больше. На 180 обычно такие лампы либо тускло светят, либо имеют мощность, например, из заявленных 10, 1, 1,5-2 ватта мерцают и пульсируют. Мы несколько лет назад если мне память не заменяет, около пяти, пробовали данную технологию, но, к сожалению, мы получили большой негативный опыт, потому что оказалось, что данная технология не подходит всем нашим клиентам. Например, в Москве и ближайшем к Москве проблем практически не было, однако были проблемы, когда лампы просто даже не включались. Мы приняли решение дорогое для нас отказаться от этой технологии и использовать впредь исключительно IC драйвер в наших лампах для большей совместимости с напряжением всех регионов. всех регионов. Также в нашем импульсном драйвере встроена защита от скачков до 500 вольт, однако, повторюсь, это защита от скачков, то есть это не значит, что лампа может работать от 380 вольт, 400-450 но выдерживает скачки в сети. Все наши лампы имеют индекс цветопередачи 80, что в принципе является стандартом для отрасли, однако мы знаем, что многие производители до сих пор используют индекс цветопередачи 70, 72, в каких-то запущенных случаях и 60. Чем это плохо для потребителя? Чем выше индекс цветопередачи, тем натуральнее передается цвет вашему глазу. Например, если взять два источника света, один с индексом цветопередачи 60 и другой с индексом цветопередачи 80, и поместить два одинаковых объекта под этот цвет, в таком случае объект, находящийся под источником света с индексом цветопередачи 60, будет намного блеклый, серый. Кто-то даже называет это каким-то трупным оттенком, слышал я такое. С индексом цветопередачи более 80 цвета уже сочные, настоящие, натуральные. И ну, на эти вещи просто более приятно смотреть. Также в наших лампах мы используем технологию DOB, о которой мы поговорим на следующем слайде. Что заключается в технологии DOD? Давайте посмотрим, как выглядели ра лампы ранее. Это вы можете видеть слева. Это тоже IC-драйвер. Это одна из наших предыдущих моделей, наверное, года 2017. Здесь вы видите, что имеет лампа рассеиватель поликарбонатный, имеет лампа плату со светодиодами, имеет лампа драйвер, подключенный к плате со светодиодами корпус и цоколь. В чем минус такого решения? Самая теплонагруженная часть лампы ⁇ это плата со светодиодами и драйвер. При размещении драйверов в корпусе лампы внутри, вот эта чашка алюминиевая с пластиком, она является теплоотводом. Соответственно, это самая теплонагруженная часть. Тепловой контакт здесь происходит в месте соединения платы по краям и алюминиевой чашки путем запрессовки в нее. Соответственно, нет никакого теплообмена с объемом воздуха на кальчатичном в Получается, этот объем воздуха и дополнительное охлаждение не используется. Второй минус — это дополнительные соединения. Нужно соединить плату с драйвером. И обычно это жесткое соединение — и в большинстве случаев оно плохо устойчиво к вибрациям. Так как лампы проходит длинный путь от производства, на котором они производятся, до нашего склада, и далее к вам, а далее к вашим клиентам. Этот весь путь сопровождается многочисленными вибрациями, перегрузами, коробки роняются, бывают падают, дороги, как вы знаете, у нас проблемные, так скажем что также негативно сказывается на сохранности продукции. И очень зачастую эти контакты бывают, отпадают, места пайки ослабевают, либо где-то даже вываливаются провода из-под соколя. Ну, это дополнительные проблемы дополнительные риски. Также в данной технологии многие процессы ручные. Например, как раз вот эта спайка драйвера и платы, в большинстве случаев, в большинстве производств делаются вручную, что также негативно сказывается на постоянстве и на повторяемости процесса, что влечет за собой некое снижение качества, увеличение процентов брака. А теперь рассмотрим технологию DOB. DOB — это технология Driver Board. Как вы помните, есть такая технология COP, которая Chip Onboard. Board. Вот. Ну, название примерно оттуда же. В при использовании дальней технологии, исключается отдельная плата драйвера, что означает минимум электрических соединений. Соединение происходит через разъемы без пайки, то есть минимизируется возможность какой-то ошибки при пайке, некачественной пайки. Далее все электронные компоненты, включая контроллер питания, электролитические конденсаторы находятся в верхней части лампы, где в рассеиватель объем воздуха больше, и температурный режим под рассеивателем где-то около 50 градусов, что является очень комфортной температурой для драйвера, что позволяет продлить срок службы электролитических конденсаторов, а значит и продлить срок службы лампы. По данной технологии сборка полностью автоматизирована, там не участвуют э, человеческие руки, это длинные производственные линии э, с автоматической выбраковкой. Э, то есть каждая лампа до установки цоколя э, проверяется на свет. Специальный фотосенсор регистрирует, светит ли лампа. Э, специальный измеритель мощности регистрирует э, начальную мощность. Если идет какое-то отклонение, данная лампа автоматически выбраковывается и идет либо на переработку, либо на утилизацию в зависимости от дефекта. Далее на этой сборочной линии уже после сборки лампы-лампы еще раз проверяется, горит несколько часов на движущемся конвейере, и далее автоматически также происходит выборка ламп, которые не прошли первичную проверку. Соответственно, при отсутствии... В, сборке, в процессе сборки человеческих рук э, сильно снижается риск человеческих ошибок, но ну, его просто нет. А также для, данных, э, типа, для данной технологии используются дру, немного другие компоненты, так называемые SMD-компоненты, компоненты поверхностного монтажа. Они э, более высокого качества, чем э, обычные конденсаторы или другие компоненты, что также позитивно сказывается на сроке службы. Перейдем... А, забыл добавить. С пару лет назад в наши лампы была добавлена технология контроля температуры и новый контроллер, вот черный чип, возможно, вы увидите на фотографии справа, осуществляет непрерывный мониторинг температуры платы самого себя и светодиодов и при превышении температуры, например, если лампа установлена в горячем месте в каком-то, либо просто в комнате стало действительно жарко, вы знаете, температура бывает и 40 градусов, и на улице бывают лампы стоят. При перегреве э, лампа медленно снижает мощность, это незаметно глазу, э, снижает где-то процентов на 30, э, после остывания э, мощность э, поднимается обратно, и лампа светит с, э, с полной силой, с 100% световым потоком. перейдем к следующему типу ламп это всем известные лампы филамент лампы филамент э характерны широким углом рассеивания а также своим видом который имитирует лампу накаливания и при установке в люстры зачастую очень сложно сказать на самом деле какая лампа стоит это филамент или традиционная лампа накаливания особенно если стоит температура 2 700 с определенного расстояния действительно сложно сказать данные лампы у нас представлены в четырех видах это лампы a60 в которых мы одни из немногих используем ic драйвер у нас есть хорошее видео которое показывает преимущество наших а60 ламп с ic драйвером перед лампами другими брендов мы его планируем сегодня-завтра в instagram выложить можете подписаться и посмотреть или запросить у своих персональных менеджеров, они вам вышлют, покажут. Данные лампы представлены в мощностях, в мощностях 7 и 9 Вт с цоколем Е27, в цветовых температурах 2700 4000 Кельвинов 6400 мы какое-то время имели в ассортименте, но приняли решение вывести в связи с низкими продажами. Однако, если у вас есть запросы, мы готовы рассмотреть еще раз, свяжитесь с нами мы обсудим, можем привести, наверное, даже под заказ по потребности. Также лампы G45 представлены в четырех мощностях 5, 7, 9 и 11 ватт. 11 это новинка прошлого года, имеет световой поток более 900 люмин, и эти лампы действительно очень яркие. И Моя личная рекомендация, если вы себе будете такие лампы покупать, и у вас э, источники света находятся низко, ну то есть на расстоянии там, метр от головы максим, ну если менее метр от головы, то рекомендую брать э, лампы с молочным покрытием, иначе действительно очень тяжело смотреть, потому что свет настолько яркий и вот так много, что э, при взгляде иногда ослепляет. Я вот дома, например, использую лампы как раз с, э, с матовым покрытием, чтобы не было вот этого эффекта ослепления. Невысокие потолки, где-то метр наверное, 2,5-2,60. Без вот молочного покрытия мешают. Лампы-свечи также представлены, как и G45, в четырех видах мощности, 5, 7, 9 и 11 ватт. Стоклем e 14 как вы видите, в прозрачном исполнении и в молочном. На рынке существует два вида покрытия, молочное и матовое. Молочное покрытие наносится изнутри лампы, и оно более матовое и более дорогое. Его плюс в том, что оно не маркое, и через него не видно светодиоды. И есть еще матовое покрытие, мы раньше его использовали, вот здесь вот фотография осталась свечи на ветру с матовым покрытием. Оно выглядит таким, такой легкой изморозью на стекле, но через него видны светодиоды и при установке ламп кожные частички, кожная сало остается на лампе, их нужно потом протирать. Очень на самом деле неудобно и мы приняли решение отказаться в пользу молочных, ну, чуть более дорогих, но с лучшим эффектом. Так как данные лампы потребители очень часто выбирают за внешний вид, мы посчитали, что это важная особенность, которую стоит учесть. И также в нашем ассортименте есть две свечи, демируемые лампы, 7 Вт, подходят под динеры. Демируемые лампы, думаю, ничего про них больше сказать. Все данные лампы имеют индекс светопередачи более 80, высокая энергоэффективность около 100 люминов на Вт. Лампы на номинальном напряжении не пульсируют, имеют 40 Вт. 30 часов, и имеют большая особенность их отличия от ламп а, аримопласт. Это широкий угол рассеивания. Многие производители пишут 360, лукавят, конечно, как вы сами понимаете, лампы ну, сквозь цоколь светить не могут. А на самом деле честный угол где-то около 330 или 300 градусов, ну, в зависимости от типа лампы. Мы в этом моменте не хотим потребителю врать, поэтому написали, как есть 330 градусов. Далее перейдем. Это светодиодные лампы, также одни из бестселлеров. Лампы направленного света 220, MR16, 100 LMG 5.3 и GU10. Одни из самых популярных ламп в нашем ассортименте, как вы знаете, компания Ferron, можно так сказать, начинала с точечных светильников и всегда была лидером в точечных светильниках, и до сих пор им является. Поэтому у нас большой ассортимент также и ламп к ним. Все лампы доступны в трех цветовых температурах, есть мощности 5, 7, 9 Вт. 9 Вт очень яркие лампы. У меня дома около 30 светильников с лампами G5.3, я всегда использовал 7 ватт, а когда мы завели новинку 9 ватт, я приобрел все лампы, заменил себе, вытерпел день под таким ярким светом и заменил обратно. Ну, мне некомфортно, хотя есть люди, которые любят, чтобы было светло, как днем. Тут на вкус и цвет у нас есть абсолютно любой выбор под самые разные задача. Также лампы MR11. В основном данный формат ламп используется в мебельных светильниках маленьких. Сейчас их на рынке представлено немного и по лампам предложений также немного. Я, насколько знаю, по-моему, есть аналоги только у четырех брендов и ну, они сильно дороже, чем лампы Ферон. Справа вы можете видеть какие-то Нестандартные светильники из нашего ассортимента, где также используется такой тип ламп. Некоторые с токлем ГУ-10, некоторые с токлем G53. Это разнообразные бочонки накладные, дизайнерские светильники встраиваемые, трековые светильники. Светильники похожие на светильники типа РАД с тремя головами, с двумя головами. А также наши архитектурные грунтовые светильники, многие комплектуются нашими же лампами, ферон, поставляются в комплекте. Перейдем к следующему типу ламп. И это лампы, которые сейчас, по нашему мнению, на пике популярности. Это GX53. Известны тем, что в данный момент их предлагают многие монтажные компании, потолочные Предлагают своим клиентам при установке натяжных и не только натяжных потолков, и как их преимущество это нижний, маленькое запотолочное пространство они занимают. Вместе с нашим светильником, которого могли видеть на прошлом вебинаре, со специальным креплением пружин занимает не более двух с половиной сантиметров вместе с лампой и светильником. И это действительно очень мало. Позволяет сэкономить пространство вашей квартиры, ваших клиентов. Ну, это действительно очень удобно. В нашем ассортименте они представлены также в четырех мощностях 7, 9, 12, 15 Вт. Также все лампы используют IC драйвер, без исключения. Не используем ни для маленьких мощностей, ни для больших, ни линейный драйвер, ни балластный конденсаторный или RC драйвер, как его называют. Только без, драйверы без пульсации. И во всех наших лампах GX53 также установлен контроллер температуры, который также, как и в лампах Alenoplast других моделей, мониторит температуру на плате, на светодиодах, на самом контроллере и защищает лампу в случае перегрева. Извиняюсь. Перейдем далее. Светодиодные лампы капсульные 12 вольт. У нас представлены в данный момент в трех моделях. Первая это LB16, а лампа мы позиционируем как замену ламп в мебельных светильниках. Они устанавливаются в кухонных гарнитурах. Ну, в мебельных гарнитурах часто видел такие лампы. Вместо лампы обычно там стоит галогенная GC 20 ватт. Lg4, возможно установить такую светодиодную лампу. Однако тут важно не забывать про минимальную нагрузку трансформатора, который установлен в вашем мебельном гарнитуре. Обычно, если там, например, у вас две лампы, то будет стоять трансформатор на 40 Вт, и трансформаторы нужно нагружать минимум на 20% мощности от их номинальной, иначе они некорректно работают и быстро выходят из строя и трансформаторы, и лампы. Поэтому такой нюанс, нужно его продумывать заранее. Также лампы в силиконовой оболочке с соколем G4 2 Вт и 3 ватта. Особенность данных ламп вы можете видеть с правой стороны экрана. В своих лампах мы используем исключительно танталовые конденсаторы. В то время как по нашим тестам и наблюдениям многие конкуренты в целях экономии используют электролитические конденсаторы. В чем отличие танталовых конденсаторов от электролитов? Танталовые конденсаторы более устойчивы к высоким температурам, а как вы понимаете, конденсатор, покрытый силиконом, не имеет практически никакого теплоотвода и постоянно находится в экстремальном режиме сильного перегрева, что сказывается на сроковой службы. Если средний слог службы конденсаторов 8000 часов то при таком использовании его под силиконом срок службы составляет обычно не более 2000 часов а, нами было много лет назад принято решение успешно нами использование использовать исключительно танталовый конденсатор не экономить на этом и не создавать проблем ни себе ни нашим клиентам ни потребителям так надежнее и удобнее для всех Перейдем далее к ассортименту наших капсульных ламп 220 вольт. Данные лампы представлены с тремя видами цоколя G4, G9 и E14. Используются как в люстрах, также используются в точечных светильниках с цоколями G9 и G4, которые сейчас не так распространены, но на рынке осталось их действительно еще очень много. И у нас есть лампы для э, вытяжек холодильников, э, швейных машинок с э, Е14. Лампу лб 433 э, вот которая с чипами, вы видите, с желтыми, с Е14, мы рекомендуем использовать больше в вытяжках. А лампа LB10, 2 ватта матовая, она была разработана специально для использования в холодильниках, в швейных машинках, потому что там требуется маленькая лампа. Но также можно использовать и в вытяжках, а также многие используют их, на самом деле, в люстрах в очень узких патронах, куда иногда даже свечи не встают. Встречали мы такие люстры, используются. Так, сделаем паузу, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Но я как понимаю, наш технический специалист... Ответил на все вопросы. Вот тут был вопрос, на который наш инженер уже ответил, и я хотел бы тоже на него еще раз проговорить. Почему во всех филаментах ламп количество нити одинаковое? Тут я вижу большое заблуждение, что все нити одинаковые. Все нити абсолютно разные. На них разное количество кристаллов, Разный размер кристаллов, они разработаны под разный ток, под разный температурный режим. Также нити существуют с разными видами подложки, с разным запасом прочности. И на самом деле ассортимент великое множество. Они разные по длине, по ширине, по толщине. И для каждой лампы подбирается своя спецификация этих нитей, соответствующая ну, даваемой световому потоку. Ответственно могу заявить, что световой поток на всех лампах филамент соответствует заявленному. Что, даже не сомневайтесь. Мы их испытываем в собственной лаборатории. У нас одна из самых больших лабораторий включает два фотометрических шара, большое количество измерителей электрических параметров. Есть также отдельная комната подгоня фотометр, которая позволяет нам снимать кривые силы света и предоставлять потом вам или делать для вас какие-то расчеты проектов. Так, вопросов больше нет. Перейдем к продукции далее. Далее хотелось бы поговорить об освещении для административных и офисных зданий. Там можно использовать, как вы видите, как и традиционные лампы, то есть ну, в самих офисах какие-то есть дорого отделные офисы, где используются дизайнерские люстры, лампы, филамент, также обычные люстры часто встречаются, настольные лампы, встречаются очень много, естественно, светильников Armstrong, все также под лампу T8, в которую у нас есть продукция для замены традиционных ламп. Также в подсобных помещениях используются лампы высокой мощности при наличии высоких потолков, либо линейные лампы. Линейные лампы т 8 мы представляем в трех видах мощности и в трех размерах. Они заменяют стандартные люминесцентные лампы и являются лампами прямого включения. То есть при, установке в, при замене люминесцентных ламп и установке светильника в котором стояли лиминсцентные лампы, необходимо удалить пускорегулирующую аппаратуру и блоки розжига. Если стоит электромагнитный пускорегулирующий аппарат, там возможно удалить только блок розжига и оставить сам электромагнитный балласт. Однако в таком случае потребление будет такое же, как с люминистентами лампы. Поэтому правильно, конечно, удалить всю пуск регулирующего аппаратура, перекоммутировать провода и установить данные лампы. Либо, конечно же, можно приобрести светильник, предназначенный специально для светодиодных ламп, которые в большинстве своем представляет собой ну, корпус, два патрона G13 и провода. Обычно они крайне бюджетные и сопоставимы по стоимости вместе с лампой, с светодиодными светильниками, зачастую дешевле. В нашем ассортименте есть лампа 10 ватт, 60 сантиметров. Данные лампы мы поставляем с поворотным цоколем, так как по нашему опыту в светильниках Armstrong в разное время разные производители устанавливали цоколи либо горизонтально, либо вертикально. Соответственно, если лампа не оборудована поворотным цоколем, в каких-то видах светильников они будут светить вбок, а в каких-то видах светильников они будут светить вниз чтобы можно было настроить освещением данные лампы оборудованы поворотным цоколем и лампы метр двадцать и метр пятьдесят с мощностью 18 ватт и 24 ватта соответственно выполнены с неповоротным цоколем по нашим исследованиям с ними такого нюанса и проблем нет поэтому они поставляются с неповоротным цоколем. лампы выполнены из стекла очень хорошо упакованы, вся упаковка проложена пенопластом с каждой стороны, то есть 6 листов пенопласта для минимизации риска какого-либо боя. Перейдем к следующему виду ламп. И хотелось бы добавить к э, типам помещений производственные помещения которые, и склады, которые занимают большую долю продаж в компании Ferron. И для данных видов помещений мы имеем отдельный ассортимент ламп высокой мощности. Базовая модель это LB65, лампа, как ее многие называют производители, т лампа В компании Ferron, насколько я знаю, один самый широкий ассортимент по мощности. У нас представлены мощности 25 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 60 70 и 100 Каждая из этих моделей представлена в двух цветовых температурах, 4000 кельвинов и 6400 кельвинов, за исключением лампы 100 Вт, Она представлена только в холодной температуре 6400 кельвинов. Данная лампа поставляется цоколем Е27 и комплектуется адаптером на цоколь Е40. То есть данная лампа универсальная и позволяет может быть, установлена в любой патрон Е27 или Е40 по вашему желанию желанию вашего клиента. В, 2019, в конце 2018 года, в начале 2019 года, мы глобально переработали подход к этим лампам, исходя из нашего опыта продаж и опыта продаж наших клиентов. А также мы больше узнали о местах, где они используются и какие проблемы испытывают клиенты. В данной лампы был добавлен контроллер температуры, который также, как и в лампах алюмопласт, понижает мощность при перегреве, при установке в неподходящее какое-то место, в неподходящий светильник, в жаркие места. Контроллер защищает лампу и светодиод от перегрева. Также данная лампа оборудована защитой от микросекундных импульсных помех 1,5 киловольта. И могу заявить, что мы единственные на рынке, которые кто включает данную защиту в данный тип ламп. Так как тип помещений производственные, очень часто на фазу подключено большое количество оборудования, и оно может создавать помехи и скачки в сетевом напряжении, что приходит, приводит к выходу из строя ламп. С а защитой до 1500 вольт а таких проблем не испытывает. Также хочется напомнить, что данные лампы прямого включения Соответственно, если на объекте светильник установлен под натриевую лампу, например, то обязательно необходимо удалить ЭПРА e и МПРА. В противном случае это приведет к скорому выходу из строя ламп, и данный случай не является гарантийным. Следующая модель нашего ассортимента мощных ламп это лампы с активным охлаждением LB650. По центру вы можете видеть их на этом слайде. Данная лампа отличается от предыдущей лампы, во-первых, более широким углом освещения, составляет около 330 градусов. И отличительная особенность у данных ламп активное охлаждение. Что такое активное охлаждение? Активное охлаждение, вы можете видеть, внизу лампы есть в прорези, и структура данной лампы предусматривает сквозное отверстие практически от патрона до верхней части лампы. Внизу установлен высокопроизводительный кулер, который прокачивает объем воздуха через это отверстие и, соответственно, отводит тепло с радиатора и выводит его наружу. Чем хорошо данное решение? Оно позволяет использовать лампу в более агрессивной среде в полузакрытых светильниках, даже в светильниках РКУ IP54 наши клиенты успешно их используют. Такие вот лампы, такая отличительная особенность. Также комплектуются переходником E27 на E40, то есть они являются универсальными. Доступны в мощности 60, 90 и 110 Вт. И новинка нашего ассортимента Справа LB651 и LB652. Данные лампы были специально разработаны для агрессивной среды. Агрессивной средой я подразумеваю высокую температуру. Могут использоваться в светильниках с затрудненной конвекцией воздуха, в полузакрытых светильниках. В них также встроен контроллер температуры. И подробнее конструкция конструкции данных ламп, я хотел показать вам на следующем слайде. Одна из самых важных особенностей данных ламп — это разделенный драйвер и плата светодиодов. Сейчас я остановлю демонстрацию, одну секунду, и покажу вам на видео. Добрый день, Шараш. У меня разобранный вариант данной лампы. Вот вы можете видеть лампу, вот драйвер, сам основная его часть, находится внутри. Защита от микросекундных импульсных помех с контроллером и всеми прочими деталями. Далее имеется вот такая вот часть, она заключает в себе плату со светодиодами, находящиеся под поликарбонатной крышкой. В лампе высокой мощности прикреплен радиатор внутри. И в данном решении мы получаем так, что температурный режим у платы светодиодов и у драйвера, он раздельный. И нагрев светодиодов и платы, он никак не влияет на нагрев драйвера, что позволяет использовать ее как раз в светильниках с более высоким температурным режимом. Минутку запущу обратную демонстрацию нашей презентации. Данные лампы также встроены защита от микросекундных помех до полутора киловольт. Как уже ранее говорил, нестиральный контроль температуры. Данные лампы вопреки отраслевому стандарту, представлены с индексом цвета передачи более 80, хотя по отрасли для промышленного света принята продукция с индексом светопередачи 70. Но мы решили, что так как возможно, рабочие, возможно освещение рабочих мест и работа с мелкими деталями, высокий индекс цветопередачи лишним будет. Данные лампы, разумеется, без пульсации, их возможно использовать и при производстве, и при работе с мелкими деталями нет проблем. Также лампы являются высокоэнергоэффективными, Светоточность составляет 100 люменоват, то есть если у вас 100 ватная лампа будет 12, 10 тысяч люменов, если 150 ватная 15 тысяч люменов, очень легко считать. Также у нас в ассортименте есть дополнительный аксессуар, это отражатель, который поставляется и приобретается отдельно, и он не только декоративный, но при этом и функциональный. Сейчас еще раз остановлю демонстрацию и покажу, как просто его установить, как он выглядит. Так. А вот, собственно, у нас лампа 120 Вт. Вот отражатель пластиковый. И при установке нужно просто одеть отражатель на лампу. Все. Возможно, кто-то захочет как люсер использовать. А данный отражатель... Как я уже ранее сказал, он не только декоративный, но и функциональный. Сейчас я вам продемонстрирую. Это данные из нашей лаборатории. Мы измерили в гониофотометре все лампы с отражателем и без. И здесь проведена таблица прироста освещенности по сравнению лампы без отражателя и с отражателем. Как вы видите, прирост средней освещенности до 80%, и прирост максимальной освещенности 25%, до 25%. То есть ну, отражатель действительно работает. И если, например, в случае, может быть, после установки на объект по результатам измерения оказалось, что был расчет сделан неправильно, и не хватает освещенности. Можно до укомплектовать лампы отражателями, поднять уровень освещенности и радоваться яркому свету перейдем и очень часто возникают вопросы при таком ассортименте ламп как же выбрать правильную подходящую лампу а так как это лампа для промышленного сектора не бытовая это действительно очень важно потому что объекты очень разные, светильники тоже разные, и применение везде разное. Везде разный температурный режим, везде разный режим по времени использования. Где-то лампы используется 8 часов, где-то 24. И здесь действительно нужно ответственно подойти к выбору ламп. Помочь клиенту всегда нужно с выбором, потому что сам клиент, ну конечный потребитель, объект, вряд ли захочет в этом разбираться, и нужно ему в этом помочь. Соответственно, на этом слайде проведены рекомендации. Как вы знаете, купольные светильники есть совершенно разнообразных типов, и мы разделили их на два основных типа. Это светильники с затрудненной конвекцией и светильники с нормальной конвекцией. В верхней части показаны светильники нормальные, с нормальной конвекцией. Как вы знаете, тепло всегда стремится вверх, а холодный воздух всегда стремится вниз. Соответственно, так то же самое применяется и к лампу. Тепло, отводя, от, излучаясь от лампы, стремится вверх. И если у вас светильники есть вентиляционное отверстие сверху, так называемое отверстие, то вы можете использовать там любую лампу при условии, что вы не устанавливаете защитный экран снизу. При этом горячий воздух будет уходить через отверстие, холодный воздух будет поступать снизу и будет производиться нормальный теплообмен, как и задуманным для всех ламп. Однако, если на объекте светильник без вентиляционных отверстий, то, как вы уже понимаете, горячий воздух, поднимаясь наверх, скапливается сверху и больше никуда не уходит. Новый холодный воздух не имеет возможности зайти, перемешаться и выйти от лампы, и обеспечить ей комфортный температурный режим. Поэтому здесь подходят только два вида ламп. Это либо лампа LB650 с активным охлаждением, так как она сама отводит тепло и перемешивает воздух, либо лампа с разделенным драйвером, которая с большим гораздо с запасом прочности. Данные лампы можно спокойно использовать в светильниках с затрудненной конвекции. У нас большой уже в этом опыт. Никаких проблем не происходит, если установить эти лампы. Еще раз посмотрим чат, может быть, появились какие-то неотвечные вопросы. А, также важная особенность, я вот вижу тут кто-то спрашивал про пыль и воздух. Как и любое электрическое устройство, лампы, промышленные особенно, вы знаете, промышленные помещения, это далеко не самые чистые помещения в обычном, там есть и пыль, и грязь. Если используется, видел пример использования на лесопилках, лампы покрываются толстым слоем пыли. Как вы знаете, пыль это можно сравнить с той же шубой, когда на лампе или на прожекторе, на светильнике хайбей, на любом электронном устройстве, которое использует корпус для отвода тепла, скапливается пыль и грязь, ухудшается теплоотвод. Чем у вас хуже теплоотвод, тем будет сильнее перегреваться устройство. Чем будет сильнее перегреваться, тем быстрее оно выйдет из строй. Обслуживание ламп, особенно в пыльных помещениях, это абсолютно нормальная практика. Желательно раз в какое-то время, ну, в зависимости от пыльности помещения, хотя бы продувать их воздухом. Ну, так... Физика работает и природа, пыль есть, от нее никуда не деться. Я думаю, производств полностью без пылевых не так много, и они с этими проблемами не встречаются. Но мы видели очень много случаев, когда э, по проверке нами причин появления брака мы получаем э, лампу, и она с большой-большой пыльной шубой. И там, конечно, вопросов нет, почему она перегрелась. То же самое можно было также на нее, не знаю, шубу одеть, наверное. Перейдем дальше. Я вижу, все вопросы были отвечены. А, вот есть вопрос, что у ламп ЛБ-65 есть неприятная особенность — отваливается рассеиватель. Тут есть такой нюанс. Рассеиватель по нашим многочисленным тестам много раз проверяли, происходит в большей степени из-за перегрева ламп. Данный поликарбонат начинает разрушаться где-то около, при достижении температуры около 120 градусов. Если вы сталкивались с такой проблемой, вы видели, что рассеиватель начинает разрушаться около соединения с алюминиевым корпусом, потому что там температура выше. И в этом месте он начинает рассыхаться. Данная проблема зачастую встречается при использовании светильников в затрудненной конвекции и в светильниках... РКУ или консольных светильников. В консольных светильников лампы ЛБ-65 использовать категорически нельзя, для нее подходит лампа ЛБ-650. Мы несколько лет назад обновили и инструкцию и подробно расписали в инструкции и на упаковке помощь пользователю по выбору и по использованию этих ламп. В данном случае просто необходимо соблюдать инструкцию, учитывать особенности конструкции использования и никаких проблем с этим не будет. Так, еще вопросы. Ресурс работы кулера на за все время продажи этих ламп не было ни одного нарекания на работу кулера, но могу сказать, мы принудительно, так сказать, ломали кулер. И в данном случае лампа переходит, так как в ней защита от перегрева, просто переходит на режим пониженного потребления и сохраняет нормальную температуру лампы. И при, ну, она не перестает работать, она светит, но, наверное, процентов на 30 меньше. Но я не сталкивался с тем, чтобы кулеры переставали работать. То есть срок службы кулера равняется сроку службы ламп в среднем. Так, перейдем к следующему виду ламп. И это лампы красивые, лампы для декоративные, лампы для belt light. <coughs> У нас широкий ассортимент видов ламп и цветов ламп. Один из самых широких на рынке и, насколько я знаю, одна из самых лучших цен, исходя из нашего мониторинга. Я бы даже смело назвал ее лучше. Данная лампа представлена в классической форме G45 а мощностью 1 Вт. Хочу отметить, что в данных лампах используется исключительно поликарбонатный рассеиватель. Многие производители используют полипропиленовый рассеиватель. Он недолговечный, служит где-то, наверное, один год, и под воздействием солнечных лучей А данная лампа в Belt Light используется преимущественно на улице. А данный рассеиватель разрушается, он хрупкий и ну, мы приняли решение, такой рассеиватель не использовать, так как это возможны проблемы для нас, для клиентов, для объектов. Для а монтаж, демонтаж Beltlight а может быть очень э, чувствителен для кошелька, поэтому проще заложить большой запас прочности и не волноваться по поводу эксплуатации. Также у нас есть эксклюзивные модели, это лампа с корпусом G60, то есть это шарик, но диаметром 60 миллиметров. Очень здорово смотрится в Белфлайсе. Лампы, как их называют, колокольчик, или я слышал название груша, и кто-то называл их дверной ручкой. Данные модели ламп, если вы вспомните, или может пойдете в парк аттракционов на днях, может быть на этих выходных, вы увидите, что на многих аттракционах используются действительно вот лампы подобного плана. Тоже очень интересно, на самом деле, гирлянды с ними выглядят лампы А50, то есть груши с диаметром 50, и лампы свечи, ими можно украшать елки, ну и создавать какие-то новогодние украшения, инсталляции. И последняя модель, это лампа строп, значит, что лампа вспыхивает, и вспыхивает она с частотой 1 Гц. Тоже интересные гирлянды, можно с ними делать. Для этих ламп у нас вы можете устанавливать их и в люстру, и в старшерах куда угодно, но для этих ламп у нас используется Belt light высокого качества, каучуковый, с широким температурным диапазоном, то есть его можно использовать и в минус 40, и никаких проблем, ни что, ничего не растрескивается. Единственное, есть момент по установке ламп, особенно G60. Как вы знаете, любая резина на морозе начинает становиться все жестче и жестче. И так как в, данных ламп, в данном сочетании светильника, светильник, под светильниками я имею в виду belt light, и лампы, здесь степень IP 65 достигается резиновым вот этим уплотнением патрона и корпусом самой лампы. То есть для успешного монтажа нужно крутить лампы, находясь в помещении, если установка происходит зимой. Иначе будет очень сложно закрутить лампу в патрон, так как патрон задубеет, будет неэластичный и, например, лампа G60 иногда даже не достает до цоколя, потому что резина не разжимается не позволяет установить эту лампу. Поэтому правильно установить все лампы внутри помещения, а уже далее устанавливать Beltlight. Beltlight также, как вы можете видеть, оборудована ушками для поверхностного монтажа. То есть это возможно его не только подвешивать, но и устанавливать, и делать какие-то цветовые конструкции. Вы можете видеть на картинке сверху слева вот, фасад здания, украшен как раз belt light. И у нас есть белый belt light, как мы его называем, такой домашний. Можно украсить изголовье кровати, балкон, возможно, елку украсить. Подходит также для летних веранд кафе. Его также можно использовать на улице, но мне видится он больше как домашний. Но вот на вкус и цвет. Итак, завершая наш вебинар, почему же выгодно с нами работать? Как мы уже ранее выяснили, у нас широчайший ассортимент любых видов продукции. И для любого объекта мы можем подобрать вам, вам необходимую продукцию, которую можно на этот объект продать, установить для вашего дома, для вас лично всегда есть какая-то продукция, которая найдет применение в вашем доме. Наша продукция проходит крайне много ступеней проверки качества. Как я уже говорил ранее, и проверку проходят и комплектующие до начала производства, и во время производства происходит несколько проверок качества на разных ступенях. По приходу к нам на центральный склад ни одна партия не пускается в продажу до проверки на срок службы, до проверки фотометрической и до проверки электрических характеристик. Все партии проверяются, проходят строгий контроль, только потом пускаются к вам в продажу. У нас одна из лучших цен на рынке и Открою небольшой секрет, мы в данный момент просчитываем глобальное снижение, и оно будет доступно для вас, я думаю, с понедельника. Поэтому следите за новостями, я думаю, мы вас приятно удивим. Мы очень давно на рынке, 20 лет. И за это время приобрели огромный опыт в различных сферах, в различных продуктах, попробовали свои силы в разных направлениях и не перестаем открывать для себя новые, исследуем их с вашей помощью, конечно, очень много на самом деле нашей продукции появилось на свет благодаря какой-то информации от вас. Мы всегда берем в тщательную проработку, исследуем возможности, и если эти идеи. Действительно, мы считаем, принесут выгоду и вам, и нам. Конечно, мы ими занимаемся и в скором времени радуем вас новыми продуктами.